Непрерывные репетиции, подготовка образа и костюмов, адреналин – все это ожидало участников галоконцерта Казанского фестиваля эстрадного искусства «Созвездие». Прошел он 16 марта в концертном зале Поволжской академии спорта и туризма. Огромное количество участников, от самых маленьких до взрослых ребят, пришли сюда, чтобы заявить о себе. Мы очень хотим гран-при, ну, чтобы все... были шансы на победу в городе. Да. В это ну, как? конкурс, как победа, потому что мы вошли э, самое главное, это гал-концерт, и мы довольны этим. И вообще то, что мы участвовали в конкурсе, это большой для уже... нас результат уже. Да, большой плюс. Наться, костюмы нравится танцевать, и дома я... Гостями финального действия по традиции становятся почетные и уважаемые люди города, медийные личности и звезды эстрады. Созвездие Йоглазлык – это настолько уже состоявшееся мероприятие за всю историю его проведения. Здесь абсолютно не может быть каких-то предположений о том, что от него можно жить, кроме как э, той главной задачи, которую он выполняет – поддержка творческой, одаренной, талантливой молодежи, начиная с школьного возраста, заканчивая студентами. И выпускники и этого движения, мы все знаем, что сегодня уже это большие звезды нашей эстрады и не только. Сегодня представители талантливой молодежи собрались на одной сцене, чтобы узнать, кто, по мнению жюри, в этом году занял призовые места в номинациях и возрастных категориях фестиваля. Сейчас призовые места, юные казанцы в номинациях хореография моды вокал, а также ансамбли. В этом году участники фестиваля приняли более тысяч участников. Из них будут выбрали 135 победителей. Атмосфера в зале передавала чувство восхищения и интриги. Поддержать участников пришли их родные и друзья, которые с нетерпением ждали результатов. Одна за другой команды сменяли друг друга на сцене. Нам удалось пробраться за кулисы, чтобы запечатлеть самые яркие эмоции после выступления. Мне нравится, мне прям тянет это... Все это искусство, это, потому что так красиво уже, в вот. душе приятно. Все хорошо, но ощущения меня на самом деле переполняют, потому что наступает после усыгрения эйфории, ты так готовишься, готовишься, готовишься, и ты это сделаешь ты очень рад. Волновались чуток. Да, волновались и сами не ожидали от себя того, что мы сейчас сделали да. на сцене. У нас было... Очень много импровизации было, да. на самом деле. Мы репетировали немножко по-другому, но когда выходишь на сцену, естественно, волнение, оно все равно как бы играет свою роль. Долгожданное награждение началось с объявления номинаций, а позже стал известен победитель, получивший гран-при. Им оказалась студия театра танца «Дорога из города». Анастасия Буряк, Ленардо Влетьяров, Универньюс.